Многие ожидают от лос анджелес Криперс, если не победы в чемпионате, то, по крайней мере, очень хороших, высоких результатов. Это связано с тем, что, во-первых, Док Риверс пригласил в свою команду несколько довольно именитых специалистов к себе в помощники, во-вторых, он принял бразды правления клубом в свои руки. И э, в-третьих, в этой команде по-прежнему играет лучший разыгрывающий ассоциации э, Крис Пол. В этой команде играет э, один из самых сильных, тяжелых форвардов, который по-прежнему прогрессирует, Блейк Гриффин. У основного центрового у этой команды, Деандра Джордана, контрактный год, и он просто обязан провести его на высшем уровне. В Клиперс играет лучший запасной лиги Джамал Кроуфорд и несколько довольно крепких ролевиков. Мы ждем от Клиперса какого-то рывка, но пока его нет. Пока команда буксует, пока Док Риверс нервничает, не может понять, что не так. Какие-то отрезки матчей «Клиперс» проводит на высоком уровне, потом лидеры команды уходят в тень, где-то пропадают, начинаются потери, промахи из средней, с дальней дистанции, и, как следствие, проигранные матчи. На данный момент игра «Клиперс» оставляет противоречивое впечатление, и явно старт сезона им не удался. И специалисты ожидали от этой команды чего-то большего.